Я приветствую сегодня то самое долгожданное видео, вот давно меня просили записать тренировку грудных, плеч и трицепсы. и вот она самая сегодня, немного в новом формате, потому что, потому что я устал искать музыку без авторских прав, и также хочу попробовать сделать в стиле. Тренировка, и поверх записан мой личный голос, то есть я буду озвучивать эту тренировку, какие-то свои мысли, моменты, с которыми мне хотелось бы с вами поделиться, поэтому надеюсь на вашу активность, обязательно ставь лайк, пиши комментарии сразу, потому что это очень сильно помогает продвижению ролика, буду безумно благодарен. Также буду рад новым идеям, и пишите, какой ролик вы хотите увидеть дальше. О, первый вариант, стрит лифтинг, второй вариант, это армия, Третий вариант – это мое впечатление о заруе подростков. Это как и победители, как это начиналось, как я туда попал, и все в таком стиле. Три варианта. И четвертый – это просто какие-то свои пожелания, я не знаю. Ну, в общем, все, что вы хотите видеть. Буду рад каждому комментарию максимальной активности и каждой идеи. Ну, а вам приятного просмотра. Увидимся! Итак, друзья, здесь в самом начале видео небольшой позинг. Показываю свою форму в коронной позе Арнольда, так скажем, бицепс грудные. И сразу начинаем с того, что вот он, мой единик тренировок, то, куда я записываю все свои результаты на тренировках. Очень вам советую его завести. И также, извиняюсь, если будет слышно задним заднем фоне, фоне, собаку, потому что мне пришлось выйти на улицу ибо дома нет чистого звука и это жестко да, наступит тот день, когда я смогу записывать в теплой, уютной квартирке или дома никто не будет мешать Итак, поехали! Первое упражнение это жим лежа на наклонной скамье Почему я вообще его выбрал? Потому что у меня очень-очень сильно отстает верх грудных Соответственно, первым упражнением я ставлю жим лежа на наклонной скамье Возможно, вы скажете, Диман, а почему именно штанги? Почему не гантели? Ведь гантели, они больше позволяют растянуть мышечную группу Они больше... Делают амплитуду, почему именно штанги А все просто, друзья, гантели В зале максимум это 40 килограмм Также есть кривые лавки, которые постоянно Шатаются и которые Фиг пойми, под каким углом стоят Поэтому штанга это наиболее Оптимальный вали... вариант по безопасности Да, конечно, у меня нет Партнера, который будет меня страховать И поэтому мне иногда приходится Работать не в полную силу также иногда некомфортно психологически, но тем не менее это будет даже безопаснее, чем гантели. Причем гантели, как я и сказал, это 40 килограмм, а мне этой нагрузки недостаточно, то есть не нужно больше. Поэтому работаем штангой. Здесь у нас, кстати, 100 килограмм, Вы видите, я уже сделал три подхода. И в целом идет довольно неплохо. Единственное, что я сейчас сконцентрирован... У меня такой период, что нужно работать на технику. Вот если видели, я очень сильно помог себе сейчас... Поменяв, так скажем, чуть нагрузку То есть я приподнял таз И из-за этого уже нагрузка пошла Ну, явно не наверх грудных В общем, это такой читинг Сразу записываем в тетрадочку Как только я сделал подход Сколько у меня получилось То есть 100 на 8, по-моему, я там сделал И, собственно, все последние подходы Все-таки 4 подхода Почему 4? Я пока что экспериментирую с подходами И вообще сейчас нахожусь на таком этапе Когда пытаюсь составить себе программу тренировок именно новую, то есть не той, по которой я работал, а новую программу тренировок, и об этом, наверное, чуть попозже. Что мы видим здесь? Это второе упражнение «Армейский жим стоя». Опять же, почему я его выбрал для себя? Потому что помимо грудных у меня безумно стоят передние дельты. И это, конечно, еще одна отдельная история. Сначала скажу по технике выполнения. Если вы можете видеть, а вы можете если вы... Короче, техника. У меня тоже отстойная, здесь мне надо учиться сжать, и плечи безумно слабые, то есть на штанге всего лишь 60 килограмм, и я могу сделать вот сколько-то, наверное, раз я 6, может быть, сделал, или 7, 8, я не знаю, но, в общем, это жутко мало, я смотрю, например, как делает тот же самый Паша Бабич, там 100 килограмм такой, просто вау, офигеть, я же так только наклоны делаю. То есть над этим нужно очень сильно работать И передние дельты, конечно, у меня одна из самых отстающих групп мышц Так почему они, собственно, у отстают? Вот та самая история Когда я только начинал заниматься Многие блогеры, многие вообще тренера Люди, с которыми я общался, говорили, что в таком стиле Диман, вот подумай сам Передние дельты очень сильно работают в других движениях вспомогательных типа жим, лежа, брусья, отжимания да? И вообще они много где работают Зачем тебе отдельно качать передние дельты? Я такой думаю, ну слушай, Логично, зачем мне качать передние дельты? И я их не качал, что вы видите, это отстающие плечи, тут прям полный-полный трэш, полный ужас и... Ребят, не повторяйте мою ошибку. Качайте передние дельты. Они у кого-то, возможно, будут классно расти от джимов, но у меня вот не прокатило. Потому что у меня, в принципе, крепление дельтовидных мышц далеко не бюдерское. Не самое хорошее, так скажем, мягко говоря. И, ну, такое себе. Здесь, опять-таки, небольшое такое позирование. Нужно же посмотреть на свои ручки, на свой трицепс вообще. Что? Как прогресс. Немного в зеркало. И упражнение следующее. Это Птеродактиль одной рукой Почему птеродактиль? Потому что когда я делал двумя гантелями это Собака Это вот на заднем плане, который лает а Почему я делал, дв... когда я делал двумя гантелями Это движение очень сильно было похоже на Взмах крылья, крыльями птеродактиля Поэтому я назвал вот так вот Это упражнение, по-моему, где-то еще слышал а, Вроде бы как Шредер тоже говорил птеродактиль в общем, я выбрал одной рукой, потому что так я могу больше сконцентрироваться на правой. То есть у меня такая фишка, что правая рука постоянно не дорабатывает. То есть правое плечо, оно почему-то слабее, чем левый. Не знаю почему так сложилось, может быть опять-таки из-за немного косого зала, ну ладно. В общем, так сложилось, что такое плечо слабее, и поэтому я должен делать одной рукой, преимущественно для того, чтобы это как-то более выровнять, и нагрузка была более равномерной. Здесь вы можете видеть, что одной рукой я берусь за вот эту вот конструкцию, турнички, кстати, довольно удобную, и второй рукой прям делаю. Также вы можете заметить, что я делаю почти всегда в отказ, и это такая... Очень спорная концепция, особенно на данный момент, на сегодняшний день Когда многие блогеры пропагандируют тренировки безотказные Либо низкообъемные Там, допустим, Алексей Шредер говорит, что нужно делать один золотой подход в отказ И все, как бы... Судя по моей программе, наверное, я должен уже давным-давно попасть в перетренированность И, возможно, так и есть, возможно, нет, не знаю Сейчас я пытаюсь для себя больше степени решить, что как мне вообще дальше тренироваться именно поэтому пробую разные методы разные стили, большое количество подходов либо малое, малое количество подходов то, как я себя чувствую, чувствую свое восстановление вообще как на тренировке себя чувствую и так далее, то есть я пытаюсь для себя найти сейчас оптимальную схему для дальнейшего прогресса на ближайшие 3-4-6, ну примерно на ближайшие полгода, и в принципе у меня уже есть некоторые наработки я с вами, думаю, поделюсь. Конечно, программу полностью я выкладывать не буду и прям полностью расписывать, но какие-то принципы, концепции можно. Поэтому вот что-то... Как-то так, в общем. Также хочу напомнить, что вы можете приобрести мне программу тренировок индивидуально. Я пока что не продаю шаблоны, потому что с каждым человеком работаю сугубо индивидуально, исходя из его условий. Как вы можете знать, каждый человек, в зависимости от своих, опять же, условий, Тренируются, восстанавливаются по-разному, и поэтому нужно подобрать оптимальную нагрузку, это очень важно. Так что пока что никаких шаблонов, работаем с человеком отдельно. Следующее упражнение это у нас будут брусья. Вот здесь вот тоже все довольно сложно, довольно тяжело. Если видите, здесь вес по-моему 60 кг, и я сжимаюсь очень и очень тяжело. То есть, вот недавно я взял мастера спорта международного класса по стритлифтингу, и, казалось бы, 60 кг для меня это должно быть вес разминка, но делаю почему-то очень тяжело. А причины, по которой я делаю настолько все тяжело, вот даже, видите, отказ наступил, это вообще как-то... Я не откатил, нет, я все так же могу, например, сделать, скорее всего, те же самые 100 кг на брусьях на 4 повторения, это мой рекорд. Но очень сильно решает техника. Об этом я хочу, на самом деле, снять отдельный ролик про стрит-лифтерскую технику, про технику вообще, про то, насколько можно по-разному включаться в движение и насколько разный от этого можно получить результат. Потому что я, как никто другой на себе, это прочувствовал прям максимально, Поэтому вот здесь вы можете наблюдать более такую мою исправленную технику, когда таз опускается довольно ровно, довольно хорошо, там без особых каких-то наклонов. И поэтому мне очень тяжело. Сейчас, на данный момент, я стараюсь делать в максимально такой билдерской технике, то есть так скажем, ориентирую. у меня не поднять вес, ориентирую максимально усложнить движение и сделать максимальную нагрузку на целевые мышечные группы, в данном случае это трицепс, грудные и плечи. Есть огромная разница, и, ребят, те, кто хочет, пишите в комментариях, я сделаю обязательный ролик о том, насколько все-таки бывает разница между включением в данное движение, и не, не только в данное. Следующим упражнением это... Разводка, разводка гантели ⁇ это одно из самых моих вообще любимых упражнений на грудные мышцы. То, как завещал Арнольд, собственно, он и повлиял на мое решение. Он в свои времена говорил, что это одно из вообще самых крутейших упражнений на грудные мышцы, потому что оно позволяет тебе максимально растянуть их и максимально потом прожать, то есть это растяжка и нагрузка одновременно, что в совокупности дает тебе безумный рост. Как вы можете заметить, у меня довольно хорошо развиты грудные мышцы, также спина, это те две мышечные группы, которые я тренировал очень-очень усердно, и я думаю, что разводка там сыграла не последнюю роль. Дальше, это такое упражнение, которое я посмотрел случайно в инстаграме Владислава, Бекера, по-моему, это воркаутер из Казахстана. Простите, если как-то неправильно его назвал, потому что я с ним очень плохо знаком, но в принципе, в инстаграме недавно подписался. И вот это упражнение он пропагандирует как, ну, достаточно неплохое упражнение, подводящее для горизонта. Также для развития передних дельт и мышц стабилизаторов. Опять-таки, небольшой такой позинг. Это вот с самого начала. И, собственно, на этом видео почти заканчивается. Здесь у нас осталось немного показать свою форму. Тут вот Конечно, такой свет, маленькое зеркальце. Раздевалка Никакущая, Свет никакущий. Вот сейчас вы можете посмотреть. Собственно, процент жира у меня довольно жесткий. Я бы не сказал, что он маленький. Вы можете постоянно пишите в комментариях, где вам почему у тебя залитое лицо при таком минимальном проценте жира. На самом деле он не минимальный. На самом деле, там довольно прилично жирка. И на этом этапе по сути. Видеоматериала тоже нет, а мыслей много. Так что. Хочу сказать, ребят, что если вам понравился вот такой вот ролик в разговорном стиле, где я на фоне выполнения, допустим, своей тренировки или еще чего-нибудь разговариваю, рассуждаю, то обязательно пишите в комментариях. Ждем продолжения, либо что-то в таком стиле, мне будет очень приятно, и так я пойму, что вам это действительно нравится. Спасибо за каждый ваш лайк, ребят, за подписочку на канал, за то, что нажимаете колокольчик, я вижу, что статистика растет, это очень-очень круто. На последнем видео мы набрали, по-моему, 330 или 340 почти лайков, это на самом деле очень хорошее число. Канал только растет и развивается, я благодарен каждому, кто поддерживает Весь этот проект, и мы развиваемся вместе. Я стараюсь делиться своими знаниями, своим опытом и дальше только больше. Поэтому, опять же, как и в начале ролика я говорил: проголосуйте, какое видео вы хотите видеть следующее. У меня на самом деле много идей, много проектов. И очень-очень много чего интересного ждет. Так что всем, ребят, успехов. Работайте тяжело, но работайте с умом. Это самое главное. Не травмируйтесь. И все будет шикарно. А мы с вами увидимся в новых роликах совсем скоро. До встречи.